Приветствую всех из Финляндии! Это будет видео дополнение к предыдущему видео о заводском браке. Как вы можете видеть, я еще ничего не делал. Но хочется отметить, я почитал комментарии и такая тенденция выразилась, скажем так. Люди не, не совсем, наверное, грамотно поняли мой посыл. Смотрите, мой посыл был в том, чтобы сказать людям, даже если вы покупаете с завода элементы и так далее, что везде, где присутствуют люди, есть некая возможность брака. То есть, если, по сути, отследить цепочку, да, один человек накосячил тот, который именно находится на заводе. Он вкладывал вату, и он прохохотал этот момент. Потом. Кто закрывал пленкой, не досмотрел. Там АТК есть, нет, не знаю, не досмотрели. При погрузке не досмотрели. Когда элементы пришли, монтажники делали здесь, не досмотрели. Монтировали элементы. Ходил здесь, постоянно ходит заказчик. Заказчик здесь делает очень много работ самостоятельно. И поэтому, в принципе, ну, не белоручка, скажем так, не в, не в пиджачке. А сам строит отдельно стоящую баню здесь. Этот проект еще отличается тем, что у него внутри дома нет бани. А баня отдельно стоящая. Вот, он постоянно здесь с нами. То есть хорошие вообще люди. Классные финны. Блин, я не знаю, нет никаких э, претензий к ним. И вопрос задаете, почему я не говорю, допустим, почему я молчу как швед. То есть э, на самом деле те люди, которые знают меня, они все написали по большому счету, что во мне не сомневается. так Конечно, а смысл какой? Я же заявил в прошлом видео, что я в любом случае сделаю. То есть моя вот эта вот возникающая совесть, откуда не возьмись, она меня как тень преследует. То есть она мне не даст спокойно жить и спать. То есть я буду не в ладах самим собой. Поэтому тут вариант, чтобы я это пропустил, я даже не рассматривал. Я просто предположил и смоделировал ситуацию, когда вот эти все этапы да, происходят, и вы, как заказчик счастливый, вроде думаете, заказали дом из элементов, его изготавливают на заводе, все будет класс, все будет отлично. Да? И дальше я просто сказал, что мои знакомые, я вот на 90% уверен, что большинство из них либо не заметят, не обратят на это внимание, либо заметят, ничего не скажут, но не будут терять время, просто закроют и все. Я лишь об этом говорил. Суть э, видео, посыл, был в том, что насколько много зависит вот э, не то чтобы совести, и совесть это немножко другое, а сама по себе ваш дом при хорошем проекте там отлично на заводе собрали его там вы думаете одно второе пятое десятое да но вот тут это как в пословице про вовремя не забитый гвоздь то же самое что-то пошло не так то есть вы можете получить вот именно не то качество продукта то есть не нужно ждать от людей чего-то большего. Потому что многие говорят, о, в Финляндии там много чего делается на заводах собирается. Вот, пожалуйста, я просто показал пример, что вот оно с завода, вот оно пришло таким образом. И очень интересно, вы как-то реагируете, э, так скажем, уж шибко, на мой взгляд, агрессивно. Вот, там нужно заявить, нужно сказать. Э, я не говорю по одной причине, просто я наблюдаю. У меня уже все сфотографировано, все уже это есть, и сомнений нет, что я это сделаю. Я жду просто, кроме меня вообще кто-то обратит на это внимание или мне больше всех надо. То есть со мной что-то не так, наверное. Получается таким образом. Вот. Но это все выполнится и сделается. И это на самом деле не космический корабль, который нужно ставить в известность. там вот, Если я разрежу пленку, то с завода там, гарантия будет какая-то не такая или еще чего это вообще никаких проблем нет я спокойно могу разрезать спокойно исправить недостаток и спокойно заклеить проблем вообще никаких нет то есть я могу это делать как бесплатно так и за деньги то есть в любом случае как бы мне заплатят либо моя совесть будет чиста и проблема всего лишь один человек ошибся и целая цепочка не доследила но это не является, что нужно сразу подавать там в суд или скрывать это фотографии. Там кто-то предложил передать заказчику, чтобы он потом что-то там отсуживал. Но ну, это как бы такое странное поведение. вот И можно проанализировать, и как себя ведут люди в России при вождении. Да, вот то, что я вижу и наблюдаю. Частенько там драки случаются, водители между собой дерутся. там Кто-то что-то кому доказывает. То есть здесь, здесь люди ну врезались, врезались. Все, все живы, все здоровы, все нормально. Пожали руки, записали там эти все штучки свои. И все. И ушли спокойно. Все счастливы. Никто ни с кем не конфликтует. У вас же там до мордобоя. И в итоге, кто вроде как был прав, он уже и присесть его собираются посадить в тюрьму. То есть, как-то это странно. По сути, по большому счету, это не подводная лодка и не космический корабль спокойно можно вырезать монтажники тут столько делают этих отверстий потом еще мы вообще плотники это такая в данной ситуации козлы отпущения скажем так почему потому что мы за одними что-то доделываем за другими за третьими за пятыми десятыми кто вот плотник и кто знает давно потому что у нас скажем в отличие от других смежников у нас более длинная работа и мы находимся Продолжительный отрезок времени на объекте. Электрик делает достаточно быстро свою работу. Они там 2-3 дня вдвоем, грубо говоря, и заканчивают. Но мы за ними ходим, доклеиваем. Они тут что-то он, не знаю, отвлекся, не доделал. То отверстие просверлил. Если я вот найду сейчас фото... фотографию, ставлю. Просто отверстие на улицу. И провод выходит. Он не запенил, ничего не сделал, не, загеми... не загерметизировал. То есть, это все, и люди уходят. И дальше включается уже совесть строителя. А от этого, от его совести будет зависеть качество вашего дома. По сути, вот и все. То есть, не надо конфликтовать, здесь никакая не проблема. Не нужно ставить заказчика в известность, потому что в данном случае есть генподрядчик. Я работаю на генподрядчика, выполняю суд подряд. Свой. У меня есть свой отрезок работы. Заказчик, он заказал у генподрядчика и по сути пока еще генподрядчик строит дом хоть и на территории заказчика но этот дом все элементы и все эти части принадлежат генподрядчику поэтому э, сообщать заказчику мне совершенно даже это как-то неправильно будет указывать потому что заказчик начнет как бы о почему ты так и на генподрядчика наезжать Агент-подрядчик сам не изготавливал элементы. Он заказал на заводе эти элементы. И их сделали, изготовили и привезли. И он тоже не в курсе этих всех дел. Поэтому не надо ни с кем конфликтовать. Это все делается и решается по-простому. Блин, ерунда. Я просто хотел донести до вас, что всякое в жизни случается. И все, и нет никакой гарантии, что вы купите Мерседес, и у вас там все будет ну идеально. И на старуху бывает проруха. То есть суть заключается в этом. Вот и все. А на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи. И до новых встреч. Будьте добрее, ребята.